Всем привет, с вами я Крафтон Геймс и игра Soak Knight. Это Галик, она очень похожая по типу Night There's the Gungeon, поэтому думаю вам она понравится. Ну а мы начинаем. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмякайте в колокольчик. 10 лайков и выйдет э, вторая часть этой игры. Ну а мы начнем. Новая игра. Я еще не играл. Так, поздравляем за решением благодаря этому усвою, тебе будет легче проходить подземелье. Обучение поедино, получи самоцветы. Какое обучение? Странно, понял. Наставники какие-то, электронная почта. Электронная почта. Так, получить. Получить, пускай будет. Я вообще в ЕГАВН в, в году 2019, наверное. Так что не знаю. Будет мне также нормально играть. Я не знаю точно. <coughs> но давайте начнем. Она рогалик, то есть, ну, правильно, рога лайк, но кому-ли не пофиг. Лес. Отлично. Любимая моя локация, самая любимая. Спокойно. Так. Вот как он попал? Так. со Но у меня пока выбора нет, я возьму на всякий случай. А, нужна помощь. Блин, золото не хватает. Багато на пятый. Я беру золото, вернусь так баскетбольный мяч давай возьму будет. так он лучше чем пушка пушку во первых требует очень мало энергии всего-то одна энергия энергия тут вообще на самом деле очень важная штука типа если у тебя нет энергии то ты мертвый ну, рыцаря есть, как бы, запасной вариант. Старый пистолет, он вообще энергии не требует. Так что, все, топчик. Я в любом случае выживу. Можно, типа, брать какие угодно оружки. Для меня это не, не имеет особого значения, если честно. Вообще, я бы ящик вот этот взорвал. Твой налево попал. Я думаю, энергия выпадет или золото. Хотя оттуда золото вроде как не редко выпадает. Оно из врагов падает. О, вот самое то. Вот опустить парочку таких мечей и можно ничего не делать, считай. Что-то запись оборвалась. Резко я не понял даже, с чего бы это. Но я выбрал вот бонус к заморозке. Защита к заморозке. Думал. Думаю, после. После того, как мы победим рейд босса в этом, подзим, ну, в, на, на этих этажах лесных, то будет зима, поэтому я на это рассчитываю. Сбросить усиление не надо нам пока, потому что оно нам еще пригодится, скорее всего, я так думаю. Кстати, у него ульта вот такая вот прикольная, с двух рук атакуют. При этом не тратит энергии, вроде, ну, в два раза больше, столько же сколько за одну руку так что это вообще рыцарь он такой базовый персонаж но мне а, больше всех нравится. А, не погоди, погоди погоди не все правильно сначала направо сходим там что-то интересное есть а потом вниз за сундучку так есть грибы нанять да возьмем, наверное. Золото тратить некуда. А он хотя бы поможет. Так. Что тут у нас? Красный дракон. Сколько он? Но тут скорострельность. Больше и точность. Блин. Блин. Верни мне Мяч. Отличное оружие. Давай. Все. Так. Как бы мне так зайти, чтобы урона меньше всего получить? Ну вот отсюда. Да. Не лучшая идея. На изи просто вот. все, готово, так, еще одна комната, и потом портал, да, тренда, е... ема, ты че, ты че, рок, ну нафиг такую хрен, нахрен. зачем вот такое оружие добавили, я вот не понимаю, типа оно наносит, отлично оружие, ты дебил, возьми обратно, Да, Би. Все. Зачем его добавили? Вот такое оружие, вот рок. Нахрен он нужен. Типа урон на ноль, но тратит много энергии. Я не знаю. Может скам какой-то. Хотя, если его пиковать. пиковать будет неплохо, я думаю. Тихо. Спокойно. Вообще никогда. То есть я в них никак не прилетит, да? Даже случайно. Так. Зачем ульту использовал сам не понял. Я ее как-то прожимаю незаметно для себя. Так, это нам не надо пока. Он в теории должен дать много энергии, но мне много энергии не надо. О, тренда, тренда. Вот здесь вот, вот так пригодится, я думаю. Вот так-то. Кто тут? Ну, слава богу, там что-то там. Не понял. Водяной бак. В клетке его зачем-то заперли, я не понял зачем. Но он мне бесполезен. У меня фухп хп, я не знаю. Поэтому не. Выбей бонус побежденных врагов могут выпадать, выпадать в сферы энергии не интересно пули могут рикошетить вот это вот возьму более-менее такое тем более когда у нас если нам попадется какое нибудь супер мега затратное оружие то для нас это уже не будет проблемой Понимаете? я действую как бы наперед угу это что за я такого шамана раньше не видел были с дротиками всякими с луками но такого еще вроде не было ну обновы выходили да действительно ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой уйди уйди уйди уйди уйди мне кажется, мой викинг очень скоро помрет, поэтому его надо как-то охранять. Он, он мне на боссе больше пригодится, если честно. Толку от него типа мало, но он как живой щит может выступить. Плазменный орел. Возьму. Я не знаю. Но у него такая, такие же характеристики, он тоже рикошетит, но он более меткий. Будет у нас э, Такое Типа команда э, Рикошетного оружия Не знаю как это назвать Тим, Не знаю Так, что у нас тут Инженер, инженер, давай Что ты мне можешь дать на На пистолет или на Ну, пистолет с нами до конца Скорее всего Потому что он Освободи свои руки, освободи свою душу. Что это значит? Понятия не имею, но да ладно, спасибо. Спасибо огромное, пойдемте дальше. Это получается последний этаж, потом выйдет босс. Либо на этом, это же босс, я не знаю. Нет, вот сейчас этаж, а потом босс. Так. Ну да, он также стреляет. То есть у нас, типа, обмен довольно выгодный. Плюс у него точность намного больше. И он чаще попадает, мне кажется. Ладно, остав оставлю пока здесь. Ну вот и все. Типа, ничего сложного. Энергии дофига, потому что я взял пассивку себе. Довольно интересную. Так, зелье восстановления Катана. Ема. Газовый был Я вот катану хочу. Какие у нас характеристики? Я не знаю, у пистолета. У катаны атака 8. А у него три, наверное, или 5. Так. На раз, два, три. Вот, смайлики. Самое то. Блин. Ну ладно, все, тихо. Давай, раз, два, три. Я просто устрою какой-то... Этот... трендец. Емава, чё, чё вас так много? Ема, вы Так. Отбеливатель. Семь атаки. А сколько у нас? Три все-таки, да? У нас все-таки три. В принципе, мы можем взять катану. Возьму. Семена странного цветка тоже возьму. Отбеливатель. Брать, не брать. Ладно. С пистолетом пока похожу. Потому что я что, зря потратился? Ема, ема, ема, ема. У меня щит кончился, да? У меня сейчас... У меня сдох он, да? Мне кажется, мой викинг очень скоро помрет. И после него оружия даже не осталось, да? Да. А все какой-то вот динамит вот просто. Ладно. Пойдемте. Блин, отбеливатель. Брать, не брать. А он пойдет? О, он сюда тоже пойдет. Правда, я не знаю, что он делает. Я не знаю, что это пассивка делает. Но напишите мне в комменты, что делает вот это вот м -м, хирота. Как она? Освободи душу, тела, Что-то там. Освободи свои руки. Что вот. Плазменный. Блин, что-то оружиник сейчас попадается. Может. 27. М -м. Я вот сейчас призадумался, не знаю. Сейчас за место. Да пофиг, пойдем чуть дальше. Я не буду брать ничего. Никакие гаджетапы. Может не потом попадется какое-то оружие. Ему... Он скорострельный и трендар какой-то точный. И поэтому у него от нуля. То есть один затрата. И... Так. Вот сейчас опасно, мне кажется. Ч ⁇ уже босс? Ну, энергии им должно хватить. Елка, гребаная елка. Как я терпеть не могу ее. Больше я только не люблю снеговика. Елка, она вообще падаль. Жестый скиент горёба на это падаль ну почему именно ты почему почему ты почему ты почему ты почему почему ты почему ты почему ты почему ты почему ты почему почему, почему почему я сдохну да да я сдох <клышленный> <клышленный> ты осталась на поы вермиллион что это? Окей, так, ты кто, курьер? Получи, распишись. Ну, что ж, на этом мы закончим с вами, дойдем. Пишите в комментах, стоит ли мне продолжать играть в эту игру, потому что мне она довольно, точнее, очень нравится. Я люблю рогалики. Очень. Поэтому пишите, стоит ли продолжать. Если да, то я продолжу. Помните, 10-15 лайков будет продолжение. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте в колокольчик. И на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока и удачи! place, where they really told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way, caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily, it's how I pass time, no opinions safely, it's how I understand what I want in this place, cause everybody wanna tell you bad things, what